Давай знакомься, кнопочка. <раприрает> Волка, а. ты не хочешь нам рассказать, куда нас нелегкая занесла сегодня? Гостик, наш модератор, Даша. Ты сказал, ты не будешь это выкладывать. Я тебя не буду выкладывать. Ты у нас будешь инкогнито. А знаешь, сколько людей заинтересуется, да. как же у нас да. Даша выглядит? Это опять -то, -то. -то, -то Вот такой канинку у нас образовался. Что это? Ну да, понятно. М -м. Больше информации. Капай! Он удобряет. Он не там удобряет. Он закапывает. Забжение потом в клад нашел. О, пугается гирка. Маленькая ты совсем. Ты молодец. Вот это четко Вот просто. это крутая находка. Вот это четко. Это восемь находка. Слышишь, какая маленькая, да? Это раньше вот пуговицы были в старину. это были. С узором. Да, С узором. Видишь, по краям гуртик Это Нет, такой. а там сверху нет? Сверху приятно. Сейчас помоем. У -у -у -у. О! Ну что-то глубокое. Да, наверное, это сундук про Сигнал есть, да? Да. Слышите звук? Там глубоко. А что нашли? Две копейки. Да, монетка. Тридцатый год. Две копейки. Тридцатый. Надо же, мы клад нашли. Клад нашли. Надо еще клад поискать. Куда? Там клад еще. тобой. Класс! Лопатой надо да. копать. Все правильно. Глубоко. <смех> Очень много разных медных штук. Так, что это у нас тут? Ну, с узором ты, конечно, промахнулся, Акела. Блин, какие перчатки. <смех> да. Но с такими Ой, перчатками есть. ничего не страшно. Давай-ка, знаешь, чего я копну? Только ручки аккуратнее. Так. Вот так вот мы сейчас перевернем сюда. Так надо еще раз проверить. Да. Так, еще монетка подоспела. Давайте мы -а -а. Ири, а -а -а -а. и вот на это нажимаем. Опускаю так, вот. Рядом с монеткой еще и канинка есть. -а -а. Это от лошадки вешалась такая. Это рубль. Чего, рубль? Современный, что ли? Где-то тут. О, ты нашла. У -у -у. Смотри, здесь у тебя монетка должна быть. Да, мы на... нашли золото. О, Почти. да, советское золото. Папа, чай я пью без сахара. Там. Пойду искать. Сороковой год. Испещренное, конечно. Вот мы тут ходим, ищем, продим. <связываем> да, и совместными усилиями. <связываем> уже сколько мы монеток нашли? Три. Три, все верно. Три монетки у нас уже есть. Надо еще на монетки. Да, и надо еще поискать. Наверняка тут еще что-то будет. Хорошие? Да, закупка. Вот, вот да, что это такое? Какая-то штучка тоже. Ага. Ну, как, -ка? Будет звонить она? Ну не, не звонит. Ничего нету. А Может мы ее не выкопали, а? Давайте там еще. Наверное, раз посмотрим. глубоко. Посмотрим. Не, где тут звонит, Во! Вот тут звонит. Это? Ты вот Нет. так вот вери? И вот так вот води по всей. Во, у тебя там что-то есть, смотри. Посмотри. Давай, смотри. Если что не выпало. Не выпало. У -у -у -у. Так. Это монетка была бы где-то. Монетка? Не знаю, монетка. Да, монетка, смотри-ка, нашла она монетка. Монетка, надо ее помыть. Вот эти развлечения, да? Они с нами целый вечер ходили. Тихонько, Соня, тише. Да, аккуратненько копеечка, наверное, у тебя монета. А Вот а? такая там цифра Не копеечка. Это у нас рамочник. Да ладно, серьезно, рамочник. Да, Ух ты. Ты. Мы нашли клад. 35 пятый год. Еще и сохранчик хороший. Это старинный. Приятный. Да. Это хороший. Мы вот ходим только сверху бьем, потому что у нас хороший. уже прибор подсел и у нас нет возможности здесь ходить и на глубину копать. Давайте искать. Давайте. Слышишь звук какой? Вот такой. Давайте. Это монетки иногда так из мы копнем и посмотрим. Сейчас вместе с картошкой мы копнем. Потом нас нам... будут ругать. Кто? Кто? Кто сажал. Кто-то здесь сажал, ведь. Смотри-ка, здесь горшок. Вот эта вот штучка, это керамический сосуд был раньше. Это называется да, это... черепок. Черепок, да. да. куда? Ну, это пусть лежит. Вверху. О, монетка. Теперь мы выкопали монетку. Крупная монетка какая-то. Хорошая. Давайте. Ее это поможем. может и медная монетка быть стать. Давай посмотрим Шиперская. ее сначала. Угу. Ого. Вот да. Это хороший? Да. Что это? Это отличная какая монетка это на солнышко. Иди. Иди волк, на Полк. А к ноге. Что такое? О, двадцатка. Щитовик. Двадцатка щитовик. А ну, как этот дом развалился? Он старый, настолчивая. Старый, потому что здесь на, еще на камнях он поставленный. банки всякие. Ну, ты это ты Лопата. Лопата была это раньше. У них? Тут много, да, железо, тут газовые плита. А тут... ну, Вот это блях старинная, кстати, скажет. Давай. Прям на углу. Вот. Ух ты! Очень крутая вот. штука. Тут там, значит, дети тоже жили, если там. Потом могут... жили тут цыгане. Маленькая дверка, не лази туда, пойдем. Давай. Ух ты, башмак! Мы сюда приедем и здесь походим, Иди, да. потому тут что очень интересно. я не знаю куда, может по осени, нам его надо Бля, вот я... Мам, Бляха хорошая Что я нашел? Обычные монеты, советские. Это монета 2 копейки. Это монета тоже 2 копейки. Это монета 10 копеек. Это монета 20 копеек. Это монета поздний совет, латунь, поэтому она не сохранилась. Пугается гирька Это у нас... От лошадки лошадка носила, а это бляха советская. А империя сегодня да не хочет вылезать. Нам чисто советы покупают сейчас. В общем так мы походили, поискали. Сколько мы по времени ходили даже? час Час. Вот за час вот такие вот находки. Участок небольшой. Если бы еще прокопать дальше, то я думаю еще какие-то монеты нашли. Деревня-то старина на картах МИД значится. Вот, то есть можно условно предположить, что она еще и ранее была. Да.